Двигаясь на подъем на первой передаче, нажмите педаль сцепления и отпустите педаль газа. Постарайтесь не дать машине укатиться назад более чем на 20-30 см. Для этого вам надо одновременно правой ногой сделать небольшой газ, а левой плавно соединить диски сцепления.